И всем привет, с вами Дарк Кинг, будем снимать с вами прохождение Майнкрафта, заваривайте свой чайчик, и печеньки, и мы погнали! Да, <смех> Так, в прошлой серии мы погнали в ад Да И это было довольно прикольно, но Теперь я придумал еще кое-что Снова пойдемте-ка в шахту И будем там делать лесенку Да, прям именно лесенку И, ну потому что вот так подниматься Это вообще прям неудобно я хочу это прокачать Поэтому я сделаю вот так Нет, даже еще больше Еще больше Капец, конечно, у меня тут булыки Ха. Кстати, изумруд Изумруд Вот помните, в прошлой серии мы поймали изумруд Это было даже круто но, в принципе ладно потом возможно туда и туда пойдем но я не знаю наверное пойдемте-ка да но в принципе нам повезло да, я даже был в шоке ну и стоп я же там мог бы сразу это все скрафтить но... ну короче это я так, так, так, так, так, так. Начинаем крафтить. Ага. Ха! Я всегда думал, что это все будет по одному. Но я ошибался. Да. Ну что ж, начинаем. Что мы будем делать? -то? Терять времени там нам уже не нужно. Стоп, нам еще и... На... Вот это еще нужно прокопать. Потому что... Чтобы падать было легче. Нужно же так сделать. Поэтому буду вот так все делать. Вот это я ставлю. Для красоты. Нам. Да. Хотя какая это вообще красота, в принципе. Господи, там еще шахта. Ну, если честно, это так вообще прям далеко идти. Э, немножечко страшно. Вот тут меня пощадили, в принципе. <свы> Господи, меня пугают эти звуки. Господи, горел по Я думаю, что? Вы испугались? Я вообще прям испугался. серьезно. Это было страшно. И в том же времени и смешно. Блин, все, <смех> Я буду теперь оборачиваться каждый раз. <смех> О, господи. Это вот такие звуки зомби. Потому что это... Если, конечно же, нам, господи, это все записывается, я надеюсь. Ага. А вот так. Тут проламываем. Далее. Он тут, тут. Вот так опа опа чтобы было вот так и далее то же самое тут кстати нормально в принципе получается мне нравится Я этих зомби уже просто ненавижу Все из-за них я испугался просто Да Кстати, потом вы просто увидите видео Которое я сделал И вы просто офигеете, как я там старался Монтировал, искал Это будет смешно немного И жизненно Но это будет следующее видео. Да. Поэтому приготовьтесь. Будет стрим. Мне не нравятся эти звуки. Ребята. Вы же понимаете то, что это крипер? блин гребенный индерман я уже почти это все сделал все ребята но ну это то что я хотел видео сделать это было не основное она да, заодно теперь удобнее стало это забираться вот так я хочу кое-что сделать. Во-первых, сделать алмазный топор. Кстати, да, алмазный. У нас девять алмазов. А да будем. У меня уже 10 изумрудов. Это когда еще было? Стоп, это... Не поймай. Ладно. Так. А что так много мяса? Ребята. Кстати, девять Нет. Нет. Он хочет мясо. А как? Э! На, так все он заслужил. Потому что он на меня посмотрел. Ай, господи. А где мои палки? Не понимать. А где мои палки? Наверное.. Это чё за длинная береза? Че? А, серьезно? Такие есть что ли, березы? -мо, я в шоке. Я. я. Я серьезно в шоке. Сделаем из этого все палки. Потому что палки мне нужнее, палки мне важнее. Ну, да, конечно, еще и скоро спать. Ну, там же спать. Так, давай-ка крафтим. Мне же нужно все алмазное. Мне рано делать алмазную кирку, господи! Господи! Засмотрелся. За что? За что, блин? Тупо три алмаза просто выкинулись, просто, господи! Подождите-ка. Хм. Ребята. А что мы это немножечко это... Мы же можем... Э, э, Эту... Зачарование вроде бы сделать. хм Давайте этим займемся. Примерно нам нужно 4 Или не 4, а 5 Вроде бы 4 Офигеть Или не 4 Ну короче, тут и так Это нужно все выкопать Потому что Зачем оно тут? Вот зачем? Вот серьезно Вот кто мне скажет Зачем? Потому что я не знаю, зачем оно у меня тут. Так. Три. И... 4. ставим дезит э, обратно и сюда еще ну, вот сюда чтобы было красивей ну, нормально нормально так далее возвращаемся обратно и делаем бумагу погнали-погнали а -а -а, пробел так а где бумага блин тростник нам же нужен о нет только не тростник Прыгаем. Изи. Не поранился вообще прям. идем ка туда искать тростник. Что-то даже не прошло и одного часа. Мы нашли тростник. Тем более, в больших количествах. Кстати, еще. Я три оставлю, на всякий случай. Пусть вырастут. А то... чем им пропадать-то? <coughs> да. да. Да, да, В принципе, что то нам легко живется. Так как-то... <coughs> а потом, когда мы до Эндермира дойдем... Будем... Бить эндро дракона, но это уже потом, потому что я никогда в жизни не проходил майнкрафт, но это тоже потом. С чем я это рассказал? Эх, ну, короче, как-то так. Сап, а можно вот так на камень? Конечно же нет. А мне нужно. Вот ты. Хотя, ладно, в принципе А как делается тут бумага? Так Ну, по идее, берем три Если все будет нормально Берем Ну да Три бумаги, нормально Сойдет. Но мне вроде бы да. Мне только нужны три бумаги и все. Окей, okay. так. На ка еще искать тростничок. Бамбунчок. Так. Ой. Снова тростник либо мне это серьезно везет он а что мне уж точно везет это голод Да. так еще и вот так да. давай вниз yeah! так в принципе эти уже нам понадобится сто процентов. Или нет? Или да? Ну, короче, понадобится и все. Да. Нужен еще Тростник. Тростник, ты где? Тростничок, Ну Господи. Где же ты? А ⁇ я упал. Ай-мо ⁇ а, я упал. Это... Это что сейчас было, ребята? Я, наверное, это замедлю момент. Но это серьезно. Что-то было. Ч ⁇ это было вообще? <звы> Или можете даже сами замедлить и посмотреть. А, <звы> да. <звы> странная, конечно, Майнкрафт. Такая странная игра пипец. Еще тростник и все. Ну и хватит. Так, вот он тростник. И дальше. Подарам, конечно же. Так, я все забрал. Да, все забрал. Целых 17. Этого хватит. Ну, где-то бумаг 16. Или даже больше. Ну, вот так. Так. Я, кстати, Ваймворлда не забрашиваю. Я просто это... Пока что я его не буду снимать. Пока что. Поэтому так... Это я вас, если что, просто предупредил. На. Господи. А нельзя вообще просто лопаткой? Ой. О нет. Мне нужно серьезно уже туда домой. Так, погнали. В принципе, тут можно еще и лопаткой на. Лопаты у меня нету на будущее, и это очень сильно обидно, да. А еще будет более обиднее, если еще и не будет сниматься Майнкрафт. Это вообще вот просто будет капец, капец. Так, окей, окей. Окей, okay. и... Окей, okay. <laughs> нормально. Кстати, быстренько я вроде бы... О, семечка. Найс. Nice. А, oh, у меня уже две семечка, окей. Okay. Лава. Почему тут рядом с моим домом столько лам? Зачем они тут? Зачем они тут, в принципе, созданы? Вот это тоже особенный вопрос. Но, видимо, я еще и потерял свой дом. А нет. Вроде бы. Ну да, я вроде бы тут был, а вроде бы и нет. Поэтому я возьму вот так и сделаю достижение. Нужно срочно туда, господи, домой, домой. О, я уже вижу дом, вижу дом, вижу дом. А -а -а. Е -е -е. Так, залезаем, залезаем. И ничего уже не думаем, территори, территори, территори. Парам-парам, -пара -пара -пара. Так, почему у меня в руках три алмаза? А? А, господи, только не это. Блин! а, -а, -а да вы что тут делаете? опа а. окей. So Блин, мне нужно потом осветить это все. А, да, осветить. Да, да, да, да, -да. Ну, наверное, четырьмя факелами это Ну, все. Во-первых, вот так, потому что это красиво. А во-вторых, вот так. И в-третьих. Вот так. Ну, прикольно, вот теперь. Вот теперь. Серьезно. Нормально. Ничего не выпало. Это было даже хорошо. Хотя почему хорошо? Ну, короче, ладно. Как-то делаем вроде бы вот так, чтобы получилась книжка. Далее делаем вот так. Чаровально! Да! Мы это сделали. О да. Так, куда поставим? Или может быть мы какую-то комнатку сделаем? А давайте комнатку, серьезно. Специально подвал. Подвал. Точно. Да, наконец-то у меня уже будет свой подвал. Ура. Только для этого нам нужны лестницы. А дерева снова нету. А, будем добывать снова дерево. Как раз таки у меня есть для этого алмазный допор. Топор. Да. Ай, господи, я хочу сюда. Ты вообще попадешь сюда. А? Короче, понятно. Так, погнали. Блин, как же это удобно? Понятно. Хотя, в принципе, эти тоже можно дорубить. Че бы и нет-то? А то, что они тут делают. А почему это не исчезло? Видимо, это все вот это или Понятно. Короче, будем полностью срубать этот весь лес. Нам. Да. Надеюсь, что у нас не затягивается ролик. Я на это очень сильно надеюсь. А то я буду очень сильно зол. Да. Поэтому вот так. Где-то тут даже дерево, да? О, да. И все, Вообще легко. Мне кажется... Угу. Мне не кажется. Так, окей. Земля нам вообще не нужна. Так, это 100%. Вот так. пау пау па, пара, пара, пау пау пау пау пау Окей. Будем теперь делать дом. Но сначала пока что я это все положу. А уже будем делать дом. Зачем мне вот это? в смысле дом тут прям как раз есть вход поэтому тут и будем делать и сейчас будет быстрая перемотка Я делаю еще хуже поэтому неплохо неплохо я зачаровал серьезно ребная курица ну так сделаю там пока что будет темень сейчас сделаю эти Факела. Ну вот только одна. И всё. Ах, -а -а! господи, да почему... Муссолько ну, хозяйств нужно сделать. Почему? А, да. Тогда начинаем делать книгу. книжные полки. Да. Три. И четыре тоже. Вот так делаем. Далее так. А я не понял. <рик> Оно же раньше так делалось. Сейчас вообще термо вот так делается, да? А как? А, <смех> <смех> господи. Так. Как же все это сложно. И все так затратно, самое главное, Господи. А -а -а. Мне только нужна кожа, и все. А хотя... Хотя... Эти мы будем уже делать в следующей серии. Ну, короче, с вами был Dark King. Всем удачи и всем пока!